Всем подписчикам большой привет! Сейчас наступила пора выездов на природу, но открытый огонь в большинстве случаев запрещен. То есть костры жечь нельзя. Я вам сейчас показываю одно устройство, которое позволяет жарить мясо, хлеб, шашлык, но их можно жарить на природе, не разводя большого огня. Это так называемый шампур термосифон. Что он из себя представляет? Вот я сейчас на горенке, на пропановой, обжариваю мясо и хлеб. Кончик этой тепловой трубки, это тепловая трубка, которая заправлена веществом и герметично запаяна. В ней заполнен теплоноситель, который кипит при жарке, температуре жарки, около 200 градусов. Видите, идет сейчас обжаривание. Кончик трубки помещен у меня в пламя-гаренки. И тепло в количестве очень большом передается по трубке. Я ее держать не могу, поэтому ручка деревянная. Видите, идет кипение. Вот сейчас вот сосиска у меня даже чуть-чуть подгорает. То есть мясо жарится именно от трубки, от этого шампура. Можно жарить точно так же и в другом источнике, ну в камине, допустим. Она позволяет длина трубки. И э, продукт обжаривается изнутри. Видите, идет кипение. Вот кипение и стекание жира. Э, обжаривается хлеб, тоже изнутри. Очень удобная конструкция. У вас в компьютерах этой тепловой трубкой отводится тепло от процессора. Это так называемая тепловая трубка медная. Я ее приспособил для жарки продуктов. Я вам сейчас покажу, как, как выглядит. Вот хлеб у меня уже разогретый, горячий. Вот он даже пригорел. Видите, да? Хлеб. Но он уже обжаренный. Мясо уже почти готово. Но перед тем, как обжаривать, я должен был смочить ее маслом, смазать маслом. Но в конце жарки можно немножечко будет обжарить уже и на открытом пламени сосиску. Она уже в основном поджарена внутри, изнутри. Видите, получается, я просто подрумяниваю ее. От тепловой трубки тепло это все передается в основном продукту. Вот она горячая и, и хлеб горячий у меня, кстати. Подписывайтесь на канал, будет много интересного.